Привет дорогие друзья! Блять, ноги охерели, короче. Сижу у печки, ребят, греюсь. Приехал, короче, сегодня с работы. У нас в Талдоме ездит автобус 56-й. Вот Дмитров Талдом, Считается, ну, вот как бы маршрут дмитров талдом это межгород, а у нас пускают такие маленькие автобусы. Ладно, пускают, это ладно, с хрен с ним за этим маленьким автобусом, в котором 15 мест сидячих, а ездит около, 100, больше 100 человек даже доходит, ну, раз. Вот. Так, ладно, еще вот такая вот щель, ребята, вот где дверь открывается, закрывается, вот такие щели, короче. Ну, нету резинки, вот эта защитная. И в автобусе просто такой дубак, такой ветер, это вообще невозможно было. Ну, вот я решил записать хоть небольшой такой в виде обращения может увидеть начальник АТП наш Талдомский вот. примет меры хоть какие нибудь я не знаю потому что писать уже в группу ВКонтакте в вот, АТП Талдом уже писали и там жалоб кому интересно зайдите туда там очень много жалоб про наши автобусы Талдомские вот. но они как бы особо на них не реагирует никто это ладно вот сейчас морозов нету вот сейчас морозы будут до 20-30 градусов в таком автобусе, я думаю, вот, может сам начальник проедет АТП, вот, я не знаю, вот, короче, на выживание просто у нас. Вот, вот. Вот, ребята, лишь хочу сказать вам, поддержите это видео лайками, чем больше будет лайков, тем больше этих просмотров будет и следовательно, видео может попасть в топ и увидеть все-таки начальник АТП это видео и примет, может, какие-то меры и будет ему стыдно. Вот. а я вот не знаю почему вот такие автобусы вообще кто это за это ну, ответственный должен же быть кто такие автобусы выпускает на линию это вообще просто невозможно кондуктор сидит в шапке в такой в телогрейке чуть не валенько, валенках короче Говорит, целый день сегодня тоже ума вот пишите в комментариях под видео какие там другие маршруты в Талдеме может тоже там, там тоже безобразие такое вообще полнейшее вот. Пишите все свои мнения о Талдомском АТП под этим видео. Интересно будет почитать. Ну все, всем пока. С вами был, была Семейка из Талдома. Вы были на канале Семейка из Талдома. Всем пока.